Какая жука, не жу, не жу, какой жу. Ну, какая жука, не жу, Кто-то. Кто-то, кто-то, кто-то, кто-то, кто-то. Га, гуля, га, гуля, гуля, гуля, гуля, гуля, гуля, гуля, гуля, гуля, Да, ка че А что Какой-то из-за кого-то. Как правдивай Какой-то из-за Как я к этому? Как я к Ч ⁇ пойду. Ч ⁇ Хм, хм, хм. Хм,